Всё. Короче говоря, полтергейст При поддержке Короче, группы Вайн Видео Ночью мне разбудил какой-то шум Я насторожился, прислушался Шума не было, продолжил спать Снова шум, что-то шуршит, прислушался сильнее Может это пацаны жрут мою пиццу? За такое я буду мстить А что если это не пацаны, а воры? Черт, а я закрыл дверь на замок Я накрутил себя до ужаса, но шуршания больше не слышал Если и были воры, то уже ушли Вышел на кухню, сразу проверил пиццу На месте, сердце успокоилось Съел на нервах кусочек, пошел проверить дверь Закрыто, значит, не воры. Ну, или у них был свой ключ. Я все понял. Это Полтергейст. Стало еще страшнее. Чем спастись от нечисти. Чеснок. Отлично. Не зря заказывал чесночный соус к пицце. Теперь я могу легко оправдать то, что я живу в 3 часа ночи. Я читал статьи о привидениях до 8 утра. Проснулись парни. Спросили, чего так воняет чесноком. Я сказал, что это отгоняет злые силы. Миша сказал, что обычных людей это тоже не слабо отгоняет. Потом я рассказал всю историю с полтергейстом. На меня как-то недоверчиво глянули. Сказали, что не верят. Мы сели пить чай. Миша Рассказал историю, как его дед убедил бабушку, что у них самогон ворует Полтергейст, а на деле они с соседом мутили знатные вписки в сарае. Шурик тоже сказал, что не верит в эту фигню. Но я случайно заметил боковым зрением, как что-то мелькнуло. Сказал пацанам: они сказали, что я уже тронулся. Но я четко видел, как что-то мелькнуло. Сказал Шурику проверить тумбочку. Он слепил недовольную рожу, открыл дверцу и немного дернулся. Мы с Мишей еще больше дернулись, но потом все пришли в себя. И шкафчика просто выскочила мышь. Мы даже поржали со своего страха, особенно с моих историй про привидений. Все оказалось куда проще. Это была мышка. Миша сразу сказал, что ее нужно истреблять. Шурик поддержал. Но я не люблю обижать зверей, предложил ее не трогать. Она же довольно милый зверек. Тем временем Миша сказал, что она погрызла наши бутеры. Ах так? Да эта тварь вступила на тропу войны. Я сменил свои взгляды и сказал, что нужно мочить гадину. За бутеры и двор стреляя в упор. Ну и все такое. Шурик предложил брать ее голыми руками. Миша предложил приманить ее с помощью мышки противоположного пола. Я предложил не выделываться и взять мышеловку. Нарыли мыш мышелов... Ловку. Шурик начал установку. Пару ударов по пальцам и все готово. В том ожидании прошло двое суток, но мышь не являлась. Но все-таки в один момент мы услышали хлопок. Радостные выбежали смотреть. Чувствовали себя охотниками. Шурика смутила, что мышка какая-то слишком охнатая. Не, ну конечно на наших харчах отрастила шевелюру. Мы уже готовились отмечать, как нам постучал сосед. Спросил, не видели ли мы его ручного хомячка. Он сбежал пару дней назад. Мы переглянулись, все поняли и сказали, что ничего не видели. Короче говоря, полтергейст. Ребят, всем привет, спасибо за просмотр этого видео, не забывайте ставить лайки и писать комментарии, видели ли вы что-то необычное, полтергейстов, приведений э, или может воров. Всем спасибо за просмотр и всем пока.